По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело. Авиакатастрофа произошла в русском районе возле деревни Ватулина. Самолет рухнул на территории аэроклуба. Недалеко от взлетной полосы после удара о землю машина загорелась. Пилоты, пассажиры, находившиеся в это время на борту, погибли. Это была модель самолета «Аэропракт А-22». Предварительно среди возможных причин крушения рассматривается версия об ошибке пилотирования, но не исключается также и версия о технической неисправности. По факту крушения легкомоторного самолета в русском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Управлял самолетом сам владелец воздушного судна Юрий Самохвалов, а на пассажирском месте, по некоторым данным, была его супруга.